Ой-ой-ой-ой, какие здесь большие. Так, здесь точно, ребят, не обойтись без помощи огнеметика. Тадам, друзья! Наконец-таки братишка Scratch решил разнообразить контентик на своем канале и решил все-таки обратить внимание на совершенно новую стратежечку строительства своей собственной базы. Да, ребят, это тактическая стратежечка, где нам предстоит а, выживать и развиваться на неизведанной нам а, планете. Игра называется The Rift Breaker Пролог. Пока что игрушечка находится в ранней альфа-версии и может нас порадовать только лишь ограниченным функционалом, но я более чем уверен уверен, что в ближайшее время, может быть год, а может быть и больше, разработчики выпустят нам полноценную версию. Но ну, а пока у нас есть уникальный шанс поиграть в совершенно бесплатную на данный момент в стиме игрушечку под названием The Breaker а, пролог. Напоминаю, ребятки, игрушечка в стиме бесплатно качайте пока оно есть, как говорится, ссылочка на данную игру есть в описании. Но ну, а перед началом видосика, как обычно, малюсенькая просьбочка, поставь, пожалуйста, лайкос под данный видос. Мне очень нужна, важна твоя поддержка, твои лайки, это не просто так в за них я буду радовать тебя годными крутыми видосами по самым разным современным видеоиграм. Ну а мы, ребятки, начинаем! Ну, и целью нашего видосика станет, ребятки, обзор и геймплей, конечно же. Прыжок, ну что ж, прыжок success. в портал успешен! Отлично, появляемся мы вот так. Датчики активны, орудия Активные. готовы к бою, можем начинать. Риф, Рифбитрейкер Новак, доложите обстановку. Хьюстон, я Эшли, докладываю, прыжок в портал прошел успешно. Принято, начинайте установку базы. Так, Эшли, построй штаб, чтобы укрепить наши позиции. Там смогу сделать ремонт, если про про провожу свою броню. Так. Нам не хватает карбония для строительства штаба. Давайте разведаем месторождение и построим базу поблизости. Нужно действовать быстро, местные скоро нас а, заметят. Да, ребят, вот, ну что ж, а, вот такая, ребят, стратежечка с видом, значит, сверху, а, с такой вот а, приятной, я бы сказал, графикой, а, плавной анимацией, все хорошо. Оказываемся мы вот на такой вот планете, играем мы пока что и на наверное, в ближайшее время за вот такого вот робота-меха, который будет пока что делать за нас всю нашу, как говорится, грязную работу. Так, ну что ж, выдвигаемся. Нам необходимо сейчас исследовать, и мне а, дали первое задание. Соберите карбоний 150 из 200 мы уже а, собрали. Так, а, давайте посмотрим внимательно на интерфейс, что у нас здесь имеется. Так, а у нас в интерфейсе имеется мини-карта. вот здесь вот, да, я так понимаю, еще не исследована это раз. А, здесь, значит, в, в правом верхнем углу у нас, скорее всего, ресурсы на Наши э, какие-то при, при наведении, кстати, пока что не отображаются. Ой, что это я сделал сейчас? Подождите-ка, подождите. О, подождите. это была автоатака. ой ой ой ой хорошо так дамажит наш, наш персонаж. Но... И смотрите, ребят, мы когда разрушаем окружение У нас добавляются какие-то дополнительные ингредиенты Которые мы, наверное, где-то можем найти ой ой ой ой ёй Вы посмотрите, ребятки, только что происходит Мы можем открыть вот так вот инвентарь нашего меха И даже, я так понимаю, что-то ему здесь а, поднастроить Подкастомизировать и так далее Неплохо так сделано, я бы сказал Мне, если честно, нравится Но с этим попозже А пока что, ребятки, нужно внимательно посмотреть на основы основ а, Продолжим, ребят, дальше знакомиться с интерфейсом а, Вот в этом, в левом а, нижнем углу у нас находится, значит, наше оружие, я так понимаю, это правая рука, это левая рука, которую можно а, выбирать а, путем, а, путем, значит, кликания на клавишу Q и E, кто играет с клавиатуры, да. Просто-напросто на Q мы меняем, ребятки, вот на такую вот пушечку. Ой-ой-ой, вот это бластер, смотрите, что творится. Смотрите, что творится. Кстати, вот этот бластер, он бесконечный, как указывается, вот там, вот, да, вот здесь вот, бесконечности знак. Значит, им можно пользоваться сколько угодно. И он, ребят, еще и заряжаемый. Смотрите, что... Ох-ой-ой-ой. Мы, если его зарядим на полную мощь... То у нас тогда он выстрелит с невероятной силой И даже может разрушить окружение Да-да-да, друзья, ничего себе Прикольный робот-мех, однако Такое ощущение, как будто ему вообще на этой планете все а, нипочем. Так, переключаемся на другую пушечку. Так, кстати, в этой руке, ребятки, у нас в правой, я так понимаю, а нет, ребят, в левой руке у нас а, все то, что а, действует бесконечное количество времени. Это какой-то энергетический щит, это, это значит два, и вот эта пушка, и плюс, ребятки, еще есть меч. То есть это ближняя мощная атака, а, это у нас, значит, а, щит. Дополнительный, да, такой, значит Для того, чтобы блокировать удары близ находящихся возле нас Каких-нибудь каких созданий И это у нас, ребятки, дальнобойная пушка Которая может стрелять, ребятки, как одиночными Вот так вот в быстром достаточном режиме, смотрите Достаточно бодренько, только надо кликать, ребятки а, По резвее, а, ребятки Кликая, мы получаем вот такую вот очередь И мы можем, ребят, также зарядить атаку Смотрите, нам стоит только лишь удержать Клавишу и бабах, ребятки У нас даже, ребятки, с помощью этого бабаха Разрушается окружение, смотрите, давайте сейчас выстрелим вот сюда вот, на! и у нас пальмы в, раз, в разные стороны просто разлетелись. Так, ну что ж, ребят, а, посмотрим теперь правую руку. Здесь у нас есть вот такой вот пулемет тоже какой-то, или что, это бластер какой-то. Вот так вот он стреляет. Свинцом, наверное, шпигуют наших с вами а, соперников. Да, ребят, очень-очень сильно шпигует этот бластер, если надо зажимать кно кнопочку. Да, смотрите, это, ребят, действительно бодрый бластер. Так, давайте, ребят, дальше переключаем. Это какой-то, скорее всего, пулемет. А, смотрим дальше. Ой-ой-ой, это что такое за установочка? Так, ой ой ой ой Мы, ребят, можем ее заряжать так же, как и первое наше оружие Ну все, я зарядил И сейчас, похоже, будет просто суперский бабах Зря я это сделал, потому что у нас здесь 5 Сразу снарядов зарядил наш робот и это просто, ребятки, будет что-то нереальное Ё-моё, вот это выстрел Вы смотрите, это был чудовищный силы выстрел Мы таким образом можем, наверное, снести кого угодно Ладненько, ракетницу мы переключаем И огнемет, вот огнемет, ребятки Это, наверное, мое любимое оружие здесь Офигеть вот это да, классно он жарит, но очень быстро кончается Поэтому пока что, ребят, лишний раз мы не тратим вооружение А давайте сосредоточимся все-таки на геймплее Так, ну что ж с интерфейсом более-менее мы разобрались, у нас, друзья, есть инвентарь, вот таким вот образом мы выбираем, смотрим на наш инвентарь, здесь же можно посмотреть характеристики каждого нашего оружия, вот это, ребят, меч, малый пулемет, ракетница, а, везде, ребятки, показано а, УВС, это, я так понимаю, скорее всего, урон в секунду, да, а, от этой штуковины, здесь у нас 125, да, малый пулемет, ракетная установка и так далее, ну, с э, этими самыми параметрами мы разберемся, конечно же, по ходу действия этой игрушечки, а пока давайте посмотрим на какие-то другие возможности данной игры. Так, это у нас щит, я так понимаю, плазменный щит, а, где-то у него какие-то есть параметры четко выраженные, я, если честно, пока не вижу. Кстати, вот здесь вот есть какие-то а, усиления, я так понимаю, а, здесь какая-то его активная способность где-то есть, нет, а, плазменный щит обычный, просто-напросто никаких а, дополнительных каких-то описаний для него я... А, не вижу. Ладненько. Да, ребят, вот так вот кли кликая навык движения, я так понимаю, это наш рывок ускорения, который бросает нашего меха вперед. На что он, ребятки, у нас включается? Похоже? Да, этот, ребят, рывок у нас включается на клавишу а, shift, вот тут вот, да, Так, секундочку, обнаружено месторождение карбония, секундочку, в, внимание, хорошо, иди к месторождению и начинай бурить. Так, ну что ж, принято понято, задача, фонарик включился у нашего робота-собачки, разбегайтесь в стороны, я пришел, я пришел здесь наводить свои дела. Так, ну что ж, вот оно, месторождение карбония, добыть карбониевую руду. Ну что ж, давайте, ребятки, удержим сейчас спейс. И пытаемся добыть карбони. Да, получается, я смотрю, наш мех вбуривается своим буром в землю и добывает карбони. Вот так вот весело и задорно он у нас вылетает из земли. И тем самым увеличивается, ребятки, вот эта вот полосочка вот здесь. 200. Мы собрали достаточно ресурсов, чтобы, чтобы построить штаб, нам говорит а мой персонаж. Наконец-то. Давай разместим его рядом с месторождением карбония. Это поможет ускорить производство ресурсов. Замечательное решение. Я вас поддерживаю, мои союзнички. Так, карбония мы собрали. Давайте до 300 единиц уж тогда доберем. Да-да-да, чтобы у нас было ровненькое количество этого карбония. Да, 300 единиц, думаю, вполне будет достаточно. Так, ну что... Добыли мы 300 единиц, замечательно, и давайте будем следовать нашим указаниям. Прикольный, кстати, фонарик ночью включился. Блин, отличная здесь, отличная здесь графика Единственный минус, смотрите, какой может быть вот этой классной графики Особенно на низкопроизводительных ПК Это то, что вам может просто-напросто не хватать оперативочки Да, или видеопамяти И когда будут скапливаться большие количества врагов Игра может, быть, может подтормаживать Если, ребят, у кого такая ошибка наблюдается Пожалуйста, напишите мне об этом Я с удовольствием с вами это дело все обсужу Вот там вот в комментариях Ну а мы, ребят, продолжаем играть в эту замечательную новую стратежечку Напоминаю, что в Стиме она стоит совершенно бесплатно Любой желающий из вас может в нее поиграть ссылочка есть в описании, ну а мы, ребятки, строим базу левый контрол, открываем строительное меню так, смотрим, друзья, что нам нужно штаб, центральная постройка вашей базы позволяет ремонтировать меха-костюм включает рифт-портал и обеспечивает место хранения защищайте эту постройку любой ценой я так понимаю, это самая главная постройка так-так-так, и давайте поместим ее рядом с местом расположения нашего карбония пускай это будет вот здесь вот, да Давайте, ребята, разместим вот тут, прям с этой стороны. Так, штаб строится. Иногда мне хочется перемотать эту часть симуляции. Я с тобой согласен целиком, полностью. Я бы также сделал. Капитан Новак, позвольте напомнить вам, что а хоть это и тренировка, вы должны вести себя так, как если бы попали в настоящую миссию на Галатею 37. Я так понимаю, это наша планета, Галатея 37. Так. А можно расширить. Нужно расширить базу. Давай построим карбоневый завод, чтобы он занимался раскопками за нас. Принято, понято. Ну что ж, мы построили, ребятки, базу. Да. Да ой ой ой, -ой, -ой. что такое? И Это что такое, я не понял Это толпа какая-то орава, ребята, обезумевших, обезумевших собак Сейчас набежала Они пытаются уничтожить мою базу Вы что, совсем уже охренели, я не понял Вы видели, ребята, этих наглецов? Они только что пытались уничтожить нашу, нашу базу Это все вот эти собачки, а ну брысь отсюда, разбежались быстро Не мешать мне в реализации моих планов Сейчас я подожгу тебя Отлично, хорошо, не, не будешь знать, как бегать Возле моей базы и без охраны Ха -ха, Хорошо горит, просто полыхает Тут, наверное, что-то можно забрать. О, еще одно расположение, ребятки, карбониевые руды. Так, ну что ж, а где же мы построим первый наш завод? Конечно же, возле нашей базы. Давайте нажмем на, на кнопочку Ctrl. И посмотрим, что можно еще построить. Так, в этой вкладочке у нас есть карбоневый завод. Эшли, нам очень нужен карбоневый завод. Я принял тебя, братишка. Давай построим уже карбоневый завод где-нибудь поближе к нашей основной постройке. Так, здесь нельзя. А вот здесь вот можно. Кстати, вот здесь вот тоже можно. Давайте вот как-нибудь вот таким образом его разместим, для того, чтобы нам потом можно было еще такой же карбоневый завод построить, к примеру, вот здесь вот снизу. Будет, ребят, хорошая идея построить его вот здесь снизу. Сколько, кстати, он стоит? Этот карбоневый завод что-то я не вижу Так, карбони 50 и 105 Мы можем, кстати, еще один карбоневый завод сразу построить Давайте построим сразу же два, но да, Думаю, пока что одного, ребят, будет Достаточно, как же долго строится Этот карбоневый завод Или, ребят, я нажал на паузу, или же он Реально очень долго строится Так, пошла построечка, отлично Пошла, ребят, построечка, всего лишь 10 секунд На это а, нужно Ну, а мы пока что, наверное, а, походим Здесь по окрестностям, да, поубиваем Вот этих вот наглых собак Отлично. Можно также потренироваться с дальнобойной пушечкой. Так, секундочку. А, это щит. Так, наша база потребляет огно огромное количество энергии. Сейчас мы можем построить только простые электростанции. Ветрогенераторы и карбониевые электростанции. Так, так, так. И что дальше делать нам? Ветрогенераторы не так эффективны, зато работают непрерывно. Карбоневые электростанции очень эффективны, но истощают месторождения, на которых построены. Ага. Поначалу лучше сочетать эти источники энергии, если запасать излишки энергии в мы сможем сгладить а, тики и провалы. Не забывай подключать постройки к электросети, для этого нужны энергоузлы. Они подают они подают электричество ко всем зданиям в радиусе действия, даже если а, линии электропередач не видны. Так ну что ж, мне предлагают заняться энергетикой, давайте это, в принципе, сейчас и организуем, ничего такого здесь нет, надо, ребятки, следить за а, а, благосостоянием своей базы, давайте уже строиться. Так, а что мне предлагают, ребятки, вот здесь вот во вкладочке энергетики нам предлагают построить карбоневую электростанцию, а, строится на месторождении карбониевой руды, производит много энергии, так... Ну что ж, давайте попробуем, плюс 50 в секунду она у нас добавляет, отлично Вот сюда вот мы, наверное, поставим, да, ее рядышком с нашим карбоневым заводом Пошла постройка, а это что такое у нас, ребят, Давай, по давайте посмотрим Ага, это у нас, ребятки, типа ветряка, который мы тоже построим где-нибудь поближе Давайте, пускай это будет вот это вот месторождение, вот это местонахождение, пускай будет один ветряк, пока что, ребятки, думаю, хватит Так, ну что ж, идем дальше, задание выполнено, постройте электростанцию, электростанция у нас уже имеется Так, кстати, а если нажать на вот этот завод, тут что-то можно сделать? Строить, стоимость ремонта, кстати, есть, карбоний, мы здесь ремонтируем что-то А, стоимость ремонта базы, отлично, отремонтировано, классно Эшли, наблюдаю активное движение на западе. Нужно построить оборонный периметр вокруг базы. Какое еще движение? А, начнем с постройки стен и дозорных башен. Сосредоточим оборону на западе. Начинают они всегда одинаково. Так... Не понял, кто начинает? Вы о ком? Капитан Новок, мы уважаем ваши достижения в науке, но в бою на прошлой симуляции вы себя проявили не лучшим образом. Ага, как это так? Вроде бы нормально я себя проявил, нет? Разве нет? А, так, истребления аборигенных видов никогда не было. А, поскольку это уже не первая попытка, мы решили немного расширить курс. А посмотрите, в чем вы настоящий а, специалист. Так, так, так. Что мне предлагают сделать? Мы пока, ребят, постреляем, наверное, да? Так, а, кстати, ребят, вот эта кнопочка на тап, мы можем открыть а, карту побольше, сделать ее и посмотреть, где у нас что находится. Это наша база. Ой, ой, ой, ой, ой, вы видели, что сейчас произошло, друзья? Можно, кстати, телепортироваться. Я только что телепортировался к базе. Это, кстати, прикольная фишка. Секундочку. Так, а, значок, значит, щелкни на значок, чтобы мгновенно телепортироваться в пункт назначения. А это что такое? Это то место, где я был, типа. Походу, да. Ничего себе, ребят, прогрессивный наш мех какой Он может телепортироваться туда и обратно С помощью всего лишь зажатия одной клавиши Вы видели это Это прикольное, ребятки, свойство Это мне определенно нравится Так, кто такие? Тихо-тихо Так, переключаемся, ребят, на пушечку дальнобойную На дальнобойную пушечку, на бесконечную И начинаем, ребят, дамажить Посмотрим, а сколько же выстрелов выдерживают эти гады Эти, ребята агрессивные Так, давайте зарядимся Бабах С одного выстрела Откисают Но, правда, не все так, давайте туда в толпу сейчас, бабах, отлично, ребят, работает наша пушечка, она просто-напросто уничтожает бодренько всех наших соперников. Так, ладненько, ну что ж, у нас задание, ребят, новое, постройте не менее 6 дозорных башен, постройте не менее 30 участков стены. Так, я думаю, для этого нам потребуется сейчас немножко карбония и еще что-то там. Так, здесь у нас карбоний добывается, я, кстати, хотел построить второй карбоневый завод. Давайте попробуем это сделать Так, нажимаем просто-напросто на Alt а, И на Ctrl и смотрим а, Мне предлагают построить дозорную вышку Вот она, ребят, подсвечивается Так, дозорная вышка а Что она, кстати, делает? Базовая оборонительная станция стреляет высокоскоростными энергетическими снарядами Скорострельность ограничена Ага, если они пойдут с запада а, Так, давайте мы, наверное, знаете, где расположим ее? Вот здесь вот, возле вот этого вот камушка Чтобы она у нас палила как можно а, лучше Так, или давайте вот здесь вот где-нибудь мы ее построим, да так, секундочку, а что значит радиус действия? А, радиус действия, то есть это, это, это, это, куда на это типа расстояние, докуда она будет доставать. Необходимо, чтобы вышка доставала также до моей основной базы. И да, иначе смысл этой вышки теря теряется полностью. А пускай эта вышка будет находиться, к примеру, для начала. Так как у нас база пока что небольшая, мы только начинаем, ребят, строиться. А пускай эта вышка будет находиться вот здесь. Да, база она будет доставать. Это, это, ребят, будет первое место ее расположения. Так, это вышка номер 1. А, а здесь будет вышка номер два. И вот здесь вот будет вышка номер три. Тогда, да, строим, ребят, базу прямо на ходу. А все стараемся сделать по линии. Так, 3 у нас вышки есть. А с этой стороны будет также вышка а, номер 4. С этой стороны будет вышка номер 5, ага, на нее уже не хватает ресурса, так, а для новых оборонитых башен не хватает и ядер чтобы укрепить оборону, нужно построить дополнительные ИИ-хабы, но сначала не забудь построить больше электростанций, ИИ-хабы потребляют очень много энергии, что за ИИ-хабы такие, давайте глянем так, ИИ-хабы какие-то мне дополнительно а, предложили построить, а, вот они, а, так, это, это ИИ-хаб или что это такое? Так, это базовая стена, а вот, ребятки, ИИ-хаб дает и ИИ ядра необходимы для многих построек с искусственным интеллектом, а, таким как дозорные башни и ремонтная мастерская. Ну что ж, давайте построим, ребятки, этот самый ИИ-хаб, куда его только поставить. Давайте попробуем... О, подключать его обязательно. Я вот это вот, ребят, не знаю. Давайте подключим и поставим его где-нибудь вот здесь. Так, вот сюда вот я, ребят, поставлю этот ИИХАП. Пускай стоит. Посмотрим, какой же будет эффект от него. И я бы, наверное, еще разместил, ребят, добывающую станцию. Карбоневый завод. Вот сюда вот прям поставил бы его. Рядом с нашей основной базой, да, вот сюда вот, тебя ставим Чтобы у нас карбоний добывался пободрее Немножечко, а то у нас всего лишь одна штучка В секунду добыча идет, это очень мало Так, ну что ж, задание выполнено и хаб у нас построен Кстати, на любое здание вроде как Можно а, клацать Секундочку, его же можно как-то выбрать Так, добыть карбоневая руда Это мы, ребята, вручную будем добывать, я понял, так а, Можно, ребята, выбрать Так, подождите, что-то я не понял, как выбирать-то Как же выбрать, например, а, наше вот это С вами основное а, а, Наше основное вот это здание а, Кликая на левую кнопку мыши, мы только по нему стреляем также мы можем его немножко поджарить, но я этого пока делать не буду. Пока что взаимодействие я, как такового, не вижу. Так. Опа. Есть, ребятки, взаимодействие. Мы можем, кстати, взаимодействовать с нашими вот этими объектами. Я так понимаю, мы можем либо перенести то, что есть куда-то в другую стоимость. Да, можно снести. Можно это что такое? Это улучшить или что это такое? Это скорее всего улучшить. И это отремонтировать. А вот это что такое? Это, я так понимаю, отключить, включить энергию. Энергопотребление. Я понял. Стоимость сноса карбоний 50 мы получим. Ага, да, это можно снести, да, ребят, можно практически любую постройку а, выбрать и а, снести, просто-напросто нажатием на кнопочку F, а, мы можем навести на любую постройку и ее снести Так, не хватает у нас электричества, пишут здесь, давайте попробуем поставить ветряки, наверное, к каждой из этих башен, чтобы у нас, ребят, все-таки была настроена система электроснабжения Может быть, как-то по-другому можно подключить энергию здесь, я не вижу Так, секундочку, что я сейчас сделал? А я только что, ребят, разобрал эту вышку. Ладно, мы пробуем, ребятки, все, как говорится, режимы. У нас сегодня все-таки обзорное такое видео. Мы должны посмотреть на совершенно все возможности данной игры. Так, ну что ж, снесли, ничего страшного. Сейчас быстренько мы снова это все дело и а, построим. Еще одна башенка, пускай она будет находиться а, вот здесь. Так, это у нас, значит, четыре. А мне, мне нужно таких башенок 6 штучек. Так, это будет пять. И шестую башню я тогда поставлю, наверное, где-нибудь а вот здесь вот а, сверху, да, вот где-нибудь здесь, наверное, на углу. Пока, ребят, слишком далеко я не буду от моего основного, значит, эпицентра отводить все это дело, я просто-напросто буду строить более-менее равномерно. Вот сюда вот, ребят, еще одну я поставлю. Так, отличненько Эшли, а, не забывай подключать постройки к электросети, энергоузли, электричество ко всем постройкам в радиусе. Действие. так Давайте попробуем тогда построим какие-нибудь Энергетические станции, типа вот этого ветряка Его, кстати, можно тоже снести, он здесь как-то вообще Не кстати, как, как же его подключить-то Давайте мы, ребят, его сейчас снесем тогда Я постараюсь построить такой вот ветряк Где-нибудь поближе Поближе к чему, например Так, это у нас что? Хранилище энергии И вот, ну, ребятки, ветряк 500, он стоит у нас Мы, ребят, можем построить вот так вот близко К вот этой вот вышечке Так, а интересно, сразу две мы можем подключить? Нет, радиус очень небольшой действия, хотя вот этот вот синий вот, э, вот этот синий круг вокруг него по идее должен быть распространением, да этой энергии самой, но не факт, давайте попробуем вплотную построим, поставим к башенке и посмотрим, что у нас произойдет, так построечка базы, ребятки, идет полным ходом, так-так-так сейчас, ребят, я дождусь и посмотрю, так ли оно работает или же нет прав я был все-таки в своих догадках, или же нет или как-то по-другому можно подключать эти башенки так, ну вот тут я смотрю, подключено. Так, да, друзья, подготовьтесь к атаке с запада. Не понял, уже атака? Уже так быстро? Я, наверное, сейчас попробую ее сам остановить, П побыстрее выдвинусь вперед, заряжу свое оружие, орудие. Так, где-то у нас, ребятки, уже атака с запада готовится. Я, ребят, двигаюсь прямо напрямик к атакующим, сейчас постараюсь отбить просто-напросто вручную. Я надеюсь, не такая сильная будет атака. Так, где у нас атака? откуда оттуда, по-моему, атака идет, Да. Вот она, ребят, атака у нас Попытаемся, ребят, ее так остановить Так, заряжаем пушечку У нас в кустиках, ребят, атакующий Бабах. Еще, еще, давайте-ка еще Прямо вот туда вот по кустам Сейчас постараюсь всех расчистить Пошла, ребятки, атака Ну что, выкусили? Вроде бы выкусили, отлично Так, пробуем, собираем все Я надеюсь, атака у нас закончилась или же нет Вроде пока что я больше не вижу атакующих Секундочку Я слышал где-то выстрелы я слышу где-то выстрелы никто не атакует сейчас мою базу так давайте попробуем ускоримся бабах пока что ребят нет а атакующих я не вижу но с запада вроде как должны прийти я надеюсь что всех уничтожил так так так или же нет все-таки давайте сбегаем до конца так так так бегают какие-то просто обычные мобы нет, ребят, никого нет, я, мне кажется, уничтожил уже совершенно всех Если, конечно же, я не путаю восток с западом Да, ребятки, видно, что откуда атака у нас должна быть, но ее тут а, не было Так, ну что ж, перемещаемся обратно на нашу базу Вот таким вот способом просто телепортируемся И начнем подключ... начинаем подключать наши дозорные а, вышки Как же это сделать? У нас есть вот такая вот энерго... энергостанция большая Как-то можно от нее провести энергосети какие-то? Так, разобрать можно, можно, кстати, ее улучшить карбоневая руда. Так, это что, мы улучшаем или что мы с ней делаем сейчас? Я так и не понял. Так, пока вроде улучшения у нас недоступны. Так, понято. Это у нас ремонт, я так понимаю. Ага, понято, принято. Так, ну как подключить-то? Я думаю, что какие-то есть узлы специальные, которые у нас продлевают. А, продлевают электричество. Базовая стена. Ага, а если стенами, кстати говоря, соединить? Давайте попробуем. Так, стеночка пошла. Так, секундочку. Вот эту, кстати, стеночку можно убрать. Вот это лишнее. Вот это уже лишнее, это можем убрать. Так, ребят, строим стены, посмотрим. если у нас будут стены, будет ли это как-то влиять? Есть ли какая-то проводимость, если мы построим стены? Сейчас, ребят, будем смотреть вместе с вами. Вот сюда вот давайте попробуем провести сейчас стеночку. Так, секундочку, где у нас стеночки? Вот у нас стена. Давайте попробуем вот отсюда. Так, а как развернуть? У меня же. Мне же надо развернуть ее. Правильно? Как-то, ребят, можно, наверное, разворачивать эти стеночки Сейчас, ребят, разберемся прямо здесь и прямо сейчас Так, Е Так, защищает базу Можно строить в несколько рядов Дешевая, крепкая и надежная А, просто-напросто вращаем, ребятки кно... э, к... Просто-напросто вращаем, ребят, роликом на мышке И все Все, пошло строительство Карбония у нас добывается очень много Построечка стеночки завершается Смотрим Мне очень интересно, будет ли передаваться энергия по стене или же нет Построен последний сегмент, но Походу, ребят, энергия, она не передается по стенам К сожалению Так, ладно, продолжаем строительство а Интересно, есть какие-нибудь ворота? Ворота, кстати говоря, да Давайте построим, иначе мы просто-напросто отсюда не сможем выйти Вот здесь построим давайте ворота Раз Ворота и рядышком стеночка так, еще стеночка Укрепляем, ребят, наш с вами Наш с вами оплот Нам необходимо, чтобы здесь все было защищено Желательно со всех сторон, конечно же Так, сзади Разворачиваемся И вот в эту вот сторону Так, тихо-тихо-тихо, вот это вот лишнее уже Вот это лишнее, это можно продать Так-так-так, строим дальше Защитные всякие ограждения Так-так-так, секунду, вот сюда вот надо еще Много, кстати, уходит ресурсов но я думаю, что у нас пока что ресурсов В ресурсах точно нет проблем Так, ну я, наверное, бы здесь запасные Сейчас ворота сделал с этой стороны Вот с этой стороны, да, ребят, давайте сделаем Запасные ворота Если на юг нам придется меньше бегать То на север мы будем бегать довольно-таки часто И пускай у нас здесь будут еще одни, одни северные ворота, так называемые Так, есть такое дело Через северные ворота мы и будем выходить Так, все, здесь мы замыкаем Ну все, смотрите, ребят, у нас закреплена Стеночка возле нашей базы так, через ворота мы автоматически можем выходить, да, заходить. Они у нас, когда мы уходим, закрываются, когда подходим, открываются. Все легко и просто, просто великолепно. Через стенки мы даже на, э, со спринтом перебегать просто так, друзья, не можем. Кстати, ворота можно построить только лишь тогда, когда мы снесем стеночку. Так, как подключить вот эти штуки? Давайте в электроэнергии посмотрим, есть ли какие-то штуки. Так, энер... э, вот он, ребят, энергораспределитель. Про это я и хотел узнать. Энергораспределитель подключает постройки к электричеству в радиусе действия. Посмотрим. Ага. Вот оно что, друзья Не обязательно нам было строить ветряк Но это, ребятки, как говорится, век живи, век учись Вот сюда, если мы поставим такой энергораспределитель Или даже вот сюда Мы практически сразу же много чего запитаем Ну что ж, давайте поставим Вот сюда прям ставим энергораспределитель Раз, сюда энергораспределитель номер два поставим, да и у нас, ребятки, вот такие вот, смотрите, отлично, задание выполнено. Базовая оборона обеспечит нам какую-то защиту, но нужно постараться окружить всю базу стенами и оборонительными башнями. Но все, в принципе, выполнено уже, посмотри внимательно, чувачок. Ты, видимо, что-то про пропустил, враг наступает, друзья, враг наступает, выходим ему навстречу. Выходим навстречу, это, это метка прошлого нашего портала, мы отсюда телепортировались. Ну, все, ребятки, я готов, я заряжен, посмотрим, сможем ли мы дать отпор нашему врагу. Так, тихонечко, тихонечко, ждем Нашествие, ребятки, уже где-то близко. Ну где же вы, где же вы? Пока, ребят, никого я не вижу. Возможно, зря я отступил. Возможно, нашествие сейчас произойдет. Так, давайте будем держаться ближе к нашей базе. Все-таки я постараюсь всеми силами отбить Враги наступают, осталось, ребятки, 17 секунд Я так понимаю, сейчас будем отражать атаку а, Вражескую, да Я думаю, что нам стоит выбежать вот сюда вот вперед И будем, ребят, дальнобойным оружием Так, не огнемет поставим давайте, а пулеметик Сейчас, ребят, будет очень жарко Вижу большую группу существ, которые движутся к нашим позициям Готовьтесь к бою, где эта, ребят, группа? Пока не вижу а мистер Рикс, мы готовы, не, не забывая использовать ремонтный комплект Так, ребят, пошла жара, пошла жара Накал страстей, поехали Заряжаем, ребятки, свою пушечку И пытаемся, ребят, их разгребать, их очень много Не забываем, ребят, заряжаем, заряжаем пушечку Стреляем как можно активнее Вот это, да, вот это, ребят, хардово, Жестко, жестко, очень жестко Я, ребят, стою в одного практически атакую здесь Так, секундочку, ребят, отходим, отходим врагов очень много, но мы, похоже, с ними справились, или я ошибаюсь? Так, секундочку, я не вижу больше враждебных существ поблизости. Да, практически в одного наш мех расправился. Отличная работа, капитан Новак. Цель этой тренировки подготовить вас к сложным боевым ситуациям. Эта симуляция основана на квантовых сканах на 37, сделанных с большого расстояния. Она может быть неточной, а вы там будете одна в связи с, до связи с домом не будет, пока вы не стабилизируете рифт по на землю вам придется полагаться только на свои навыки ну что ж а мистер рикс идеальный напарник другого мне не надо мы справимся с неизведан с неизвестностью определенно я с тобой согласен ну что ж ребят вот такая куча кровавого мяса у нас осталось после нападения да очень интересно все тут выглядит и в этом плане да классные ребятки здесь разбросаны вот эти вот ошметки так это что надо собирать что ли чего я вроде вижу Ага, ребят смотрите при, при достижении порога так Эшли, нам нужно и дальше укреплять и РАСШИРЯТЬ нашу базу можно строить Новые оборонительные сооружения или отправиться на зачистку гнезд враждебных тварей, чтобы предотвратить новые атаки Найдите рудную жилу и постройте железевый завод Уничтожьте гнездо Каноптриксов на западе Ага, принято, понято Так, ну что ж, нам предлагают а, теперь немножечко прогуляться Но я бы, наверное, сначала вернулся на базу и постарался восполнить свой боезапас Такое же можно сделать или же нет? Так, возвращаемся на базу и давайте посмотрим, что же здесь можно сделать. Секундочку. Так, так, так, так. Не будем продавать его ни в коем случае. Так, это, я так понимаю, улучшить. Как же восполнить свой боезапас, ребят? Вот это мне очень интересно. Потому что я расстрелял слишком много боезапаса. И чтобы его пополнить сейчас, мне необходимо как-то это сделать. Где, ребятки, это делается, если честно, пока я ума не приложу? Где же можно достать боезапас для своего меха? Смотрим, ребят. Так, так, так. Может быть, какой-то специальный склад надо построить, хранилище для пополнения боезапаса или что-то в этом роде? А, нужно арсенал построить. Так, ладно, давайте попробуем, где же у нас находится сейчас наш арсенал. Так, ворота, поднятый пол, базовая стена. Так, это я сделал. Это рифт-портал, кстати, вот тот, про который нам говорили. Я понял. Так, а где у нас еще какие-то арсеналы? Доступен или нет? Штаб. Арсенал, кстати говоря, доступен, но на него, на его производство нужно, ребят, много железья. Я, я, ребят, понял вас, да, давайте выдвигаемся. Конечно же, зря я э, растратил так свое оружие, но у меня, ребят, еще есть огнемет, поэтому не стоит в этом плане расстраиваться. Переключаемся на огнемет и будем теперь, если что, работать с огнеметиком. Так, э, мне предлагают сходить вот сюда, в эту область. Здесь, говорят, какое-то есть э, гнездо, что ли, которое надо уничтожить. Здесь мы можем пройти? Ага, ребят, нашли мы гнездо. Так, похоже на какой-то улей. Так, ребят, надо сначала всех расчистить. Ой, как вас много, собачки! Надо, ребят, заряжать по максимуму пушечку свою. Как же вас много-то, как же вас много набежало, бабах. Но моя плазменная пушка с ними справляется вообще без каких-либо проблем. Главное, ребята, ее по максимуму заряжать. И тогда у нас практически проблем пока что никаких. Отлично. Огнемет я пока что, друзья, берегу для каких-нибудь суперсложных ситуаций. Так, отлично, здесь вроде бы расчистили, давайте заходим Мы нашли, похоже, какой-то улей Ага, вот он, и давайте мы его сейчас ой -ой, ой ой ой ой какие здесь большие Так, здесь точно, ребят, не обойтись без помощи Огнеметика Ой-ой-ой, смотрите, как много здесь больших И они причем очень жарко жахают Как же вас здесь много, а Вот эти, смотрите, большие какие Они реально у них ХП много Но все равно, ребятки, наша плазменная пушка с ними Идеально справляется Вот туда вот на дальнее расстояние работаем Да, вот там вот надо всех уничтожать Неплохо так работает наш мех, просто-напросто нужно им уметь управлять. Все, пошла, ребятки, просто аннигиляция их логова. Давайте его уничтожим и посмотрим, что нам с этого дадут. Давайте, знаете, как сделал? У меня же есть оружие ближнего боя. Давайте попробуем оружием ближнего боя сейчас. Так, да, кстати, оружием ближнего боя, вот этим вот огромным мечом, гораздо проще все это дело разбираться. Так, мы, мы зачистили гнездо, теперь атаки должны стать слабее, ну... Давайте соберем все образцы для исследований и ценные ресурсы в этом гнезде. Изучим их позже, когда будет подходящее оборудование. Я вас понял. Так... Новое задание. Найдите жур, ж, рудную жирлу и постройте железный железевый завод. Так, здесь, я так понимаю, мы разобрались. Мне, ребят, уже в карманы ресурсы просто-напросто не лезут, потому что я уже а, как можно а, по максимуму, короче, их набрал, и мне уже они просто не лезут в мои карманы. Так, смотрим, что у нас за обозначение. Обозначение какое-то вот в этой части карты есть. Давайте сходим туда. Нам нужно срочно посмотреть, что у нас в этой части. Это что, что такое? Что это такое? Что-то тут не так. Ошибка в симуляции. Это пространство создали по квантовым сканам Galatea 37 и других известных планет с подобными условиями. Сбор данных занял много лет, но до сих пор отсканирована лишь малая часть. Вы, наверное, шутите. Я что, сейчас в симуляторе, что ли, нахожусь, где у вас какие-то сбои или что-то в этом роде? Отсканирована лишь малая часть планеты. Походу, мы, ребят, только в обучающем сейчас ä, находимся в режиме. Достаточно и так ясно, что мы там выживем. Но могу дождаться прыжка, как там все будет такое новое и не изучать. Они так и ждут, чтобы мы туда прыгнули. Не будем драматизировать демо, демотиз, мистер Рикса. Пятиметровый меха-костюм с парочкой боевых приемов в запасе вполне способен разгромить целые полчища врагов. Да, в этом я с тобой согласен. Главное, уметь этим костюмом управляться, конечно же. Да, вы видели, ребятки? Мы по ходу играем вообще... Мы сейчас находимся вообще в симуляции мира, в который нам предстоит попасть. Нас, ребята, высадили сюда чисто для тренировки, я так понимаю, чтобы мы научились взаимодействовать с и здесь, как вы видите, иногда происходят некоторые сбои. Так, ну что ж, ребятки, какие мои впечатления по данной игрушечке пока что? Я, ребят, скажу, что игрушечка вполне мне очень хорошо заходит в плане того, как стратежечка, да, она выступает у нас. Очень интересная стратежечка, где нам вот приходится сражаться с огромными толпами врагов, вот таких вот, которые на нас налетают. И мы, ребят, сражаемся в специальном меха-костюме, которому практически все ни по чем. Он просто-напросто бегает и всех здесь уничтожает. Так, мы, похоже, ребят, пришли к еще одному гнезду. В этом гнезде здесь, здесь не один вид животных. Так, пока что, ребят, мы, мы работаем в ближнем бою. Пытаемся уничтожаем всех тут. Давайте переключимся на пушечку, ребят. Ни в коем случае у нас почему-то не регенерируют наши снаряды. А давайте, значит, возьмем себе бластер а, без, бесконечный, который отлично. Бесконечный бластер хорошо их выносит. Так, так, так, главное его вовремя заряжать И пытаемся, ребят, уничтожить гнездо Ой-ой-ой, как только мы начали оттачить второе гнездо На нас просто-напросто пошли, ребят, толпы врагов Я просто подключаю вторую пушку Я не могу, ребят, по-другому Так, ракетница пошла Пошла, ребятки, ракетница Потому что мы по-другому уже не справляемся Ё-моё, здесь очень много этих типов Да, столько с ракетницей, ребятки, нам получается все это дело выжить, выжить здесь, да, ракетница, конечно, это имба Смотрите, что она вытворяет Откуда у вас столько, ребятки? Да, без ракетницы, конечно, мне было бы гораздо сложнее. Да, ребят, наш а, вот этот вот робот, он может стрелять сразу с обеих рук, если что. То есть просто клацая на правую к левую кнопку мыши, мы можем просто наваливать вообще по-бешеному, уничтожая огромные пачки врагов. Имбовый костюмчик нам дали, имбовый. Так, это что такое? Давайте посмотрим. Что-то мы, ребят, взяли. Какую-то живую биомассу. Ладненько. Я думаю, она нам пригодится. Ой, сколько же мы здесь ошметков-то оставили. Это просто ужас. Давайте попробуем, уничтожим это гнездо. Так, оружие ближнего боя. Так, тихо-тихо. Кто тут? Кто тут орудует до сих пор? Я же вроде бы всех уничтожил. Да нет, ребятки, еще не всех. Очень много, кстати, всяких монстров воз возле вот этих вот гнезд. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ни в коем случае, ребят, нельзя близко сближаться с врагами опаснее, чем собаки, потому что они начинают дамажить. Видите, наш, на на наш даже щит сейчас не выдержал так продолжаем ребятки расшатывать гнездо так отлично Гнездо уничтожено. Мы уничтожили гнездо. Здесь живут разные виды, но все они будто сговорились против нас. Это я уже заметил. А, ну, а мы продолжаем искать, ребятки, железную жилу. И мы должны построить железевый завод. Интересно, это только в симуляции, так, или с глотеев прям такие умные? Что ж, тогда изучать их будет еще интереснее, да. И гораздо опаснее. Да, нам до сих пор напоминает, что мы находимся всего лишь в симуляции. Похоже, мы с ними расправились. Будем надеяться, теперь у нас есть время. Так, ладненько, я так понимаю, оба гнезда мы уничтожили И давайте перемещаться тогда к следующей нашей точке Все ресурсы, ребята, нам уже просто-напросто не влазят в наши карманы Нам необходимо сейчас двигаться дальше, придерживаться нашей цели Так, какое мы, ребятки, оружие возьмем? А пускай, ребят, будет дальнобойное пока что Так, щит и ракетомет у меня Нет, не щит, а бластер и ракетомет Куда-то мы, ребят, в дебри какие-то забрели А где ж проход-то? А неужели мне придется сейчас старить дорогу? Так, болота какие-то Болота вообще какие-то непроходимые. Я понял вас. Движемся, ребят, через кусты, через лес. Ой-ой-ой-ой-ой, тут сколько враждебности то у нас, а? На, получай. Ох ты ж, елы-палы, а? Я не видел вас что-то. Я, ребят, их реально не заметил, этих монстров. на ка изведайте вот этого. Отведайте-ка вот этого свинца. Так, он еще живой, что ли, там? Я вроде бы его уничтожил давным-давно. А он еще живой. Так, это что там такое, кстати, смотрите? Это что за странная штуковина? Бабах! Это что? Это сейчас мы разбили только что? Как туда переместиться? Ни в коем случае туда нельзя переместиться почему-то. Ладненько, идем дальше. Нам нужно найти, ребят, и, и запасы железной руды. Где-то мы уже близко. Я думаю, мы уже почти что подошли. Почти this что мы на месте. Так, похоже на крупное месторождение руды. А построй здесь железный завод и запитай его карбониевой электростанцией. Ну что ж, я понял. Давайте так и сделаем. Так, секундочку, задание выполнено. Давайте уже развернем здесь свое место. Ох ты ж, е-мое, как вас здесь много-то, а? Так, ближнее оружие, где? Их много, но тут, ребят, мелкие. Тут очень мелкие. Блин, вот это я зря. Вот это я очень зря, конечно же. Смотрите, как тут много, а? Так, ну вот эти мелкие, они нам меньше страшны, чем побольше которые Да, железные руды здесь и прям много очень Но также здесь много было монстров Давайте здесь развернем уже свое месторождение и построим железевый завод Так, это что у нас? Железовый завод производит желез строится на местор... месторождениях железовой руды Ну что ж, давайте построим где-нибудь с краешку один вот здесь, да? Так, так, так, здесь, кстати, есть еще и карбониевая руда Так, вот сюда вот, ребят, с краешку мы построим его я надеюсь, это будет достаточно. И также нам нужно поставить карбониевую электростанцию, которая бы запитывала. А я, ребят, карбониевую электростанцию поставлю вот здесь, чтобы она запитывала сразу и железевый завод, и вот то вот рождения, которое будет вот здесь. Кстати, надо было по-другому немножко расположить. Ну да ладно, ребят, я уже сделал вот именно так, как а, сделал. Так, строим, ребятки, карбониевую, карбониевую электростанцию. Вот сюда мы ее поставим, сейчас вот сюда, прям в упор, вплотную к этому заводу Так, карбоневая электростанция строится И энерго... Э, энергосоединитель Энергосоединитель, а зачем он мне, ребятки, нужен, если у меня, в принципе, и так дела идут здесь неплохо Вот сюда, ребят, мы поставим этот энергораспределитель okay, Я надеюсь... Ригс, Отлично, мистер Рикс, производство железя налажено Да, Эшли, я настоятельно рекомендую тебе разместить рифт-портал рядом с этим заводом Так мы можем быстро туда добираться в случае угрозы Ну что ж, я понял также я рекомендую поставить Дополнительные дозорные башни Для защиты этого аванпоста. Не забывай подключать башни к электрости С помощью энергосоединителей Принято, ребята, я понял, что от меня хотят эти парни Давайте построим портал Пускай он будет где-нибудь Ну, например, вот, вот здесь вот да, Местечко для него как раз есть Разместите 4 дозорных башни Принято, понято, давайте так и сделаем Откуда у нас будет атака, ребят, я не знаю Но нам нужно разместить, я так понимаю, 2 вот в этом ущелье да-да-да. Вот сюда вот мы поставим одну башенку. Вот в этом ущелье раз. И вот в этом... А, вот с этой стороны поставим мы вторую башенку, два. Есть такое дело. Так, и вот здесь вот с этого, С этой стороны мы поставим также две башенки. Но у нас, похоже, закончились... Лимит построек, похоже, у нас действует. Да, я, я вижу. Четыре дозорных башни нам построить не получится. А как увеличить лимит построек, я не понял. Как же, друзья, увеличить лимит построек? У нас закончился лимит построек. Так. И, и ядра... Ага, для и ядер нужен нам, похоже, э, и их хаб Все, ребят, понял. Этот хаб по производит несколько ядер. То есть, 4 ядра он нам э, дает. Замечательно, ребят. Строим вот этот вот и-хаб. Вот где-нибудь вот здесь тогда. М -м -м. Да, строим, ребят, и-хаб прямо здесь. И вот этих ядер у нас сейчас станет гораздо э, больше. Портал у нас, кстати, тоже уже построен. Выполняем, продолжаем задание в этой замечательной игрушечке. Так, хаб построили, и давайте продолжаем строить башенки наши. Так, где у нас башенки дозорные? Нам еще нужно парочку, как минимум. Вот с этой стороны, я думаю, мы их сейчас разместим. Так, раз башенка и два башенка. Есть такое дело. Соединяем все это дело стенами. Так, дозорные башни готовы. Они смогут отбив, отбивать небольшие группы врагов. Так, ворота нужны. Срочно, ребят, ворота. Ворота вот сюда. Так, секундочку. Вот сюда ставим мы одни ворота. А вот здесь они будут у нас. А с этой стороны у нас будут совершенно другие ворота. Так, вот сюда вот мы сейчас их поставим. Да, вот тут у нас будут вторые ворота. Замечательно. Ну и ставим, конечно же, ребят, кучу вот таких вот стеночек. Три. И еще три. С этой стороны готово. Правда, одна башенка не подключена осталась. Так, с этой стороны тоже, ребят, не забываем. Здесь стеночки, здесь стеночки. И, конечно же, все дело соединяем с нашими электросетями. Так, откуда бы взяться этому электричеству, ребят? Один, один вот такой вот электрораспределитель ставим вот здесь. Так, не получается, тогда вот здесь Так, это раз И второй электрораспределитель мы, наверное, поставим куда-нибудь вот сюда У нас, ребят, должны все, все вот эти башни быть запитаны Чтобы они все могли атаковать Ну что ж, давайте попробуем открыть карту Мне советуют открыть карту Открываем карту, выберите любой из доступных рифт порталов, чтобы мгновенно телепортироваться в эту зону Перемещение сквозь порталы про почти моментально и не расходуют ресурсы Да, я понял, о чем меня сейчас просят, это вот сюда мы можем просто-напросто телепортироваться Так, телепортировались мы и... Я, я по-моему, телепортировался не так, как нужно так, враждебные твари направляются к нашему новому аванпосту добычи Так, ну что ж, попробуем туда телепортироваться ой ой, ой ой ой ой ой как их там много Вы посмотрите, друзья, как их там много Я их всех не сдержу просто так Ладно, будем биться здесь тогда в ближнем бою Ой-ой-ой, жара, смотрите, ребят, жара-жара Дозорные башни пока что работают Так, ну и мы тоже работаем Хорошо, неплохо тут их навалило Ой-ой-ой, как же тут их много, а и Этих монстров тут реально очень большое количество Так Пробуем, пробуем, ребят, отбиваемся. Пока что дозорные башни справляются. Пока что очень хорошо. Я, видимо, самую основную атаку отбил. Да, и этого мне вполне хватило. Так, ну что ж, обороняйтесь. Аванпост мой выдержал. Эшли, мы защитили добывающую базу, но у меня есть данные о новой атаке на штаб. Нужно вернуться туда как можно быстрее. Так, ну что ж, пробуем. А, пробуем, пробуем, пробуем, ребятки. Возвращаемся обратно. В uh, штабе построенный mm -hmm. риф портал Можем прыгнуть туда в любой момент Я уже это сделал Я быстрее вас, ребятки Быстрее гораздо вас, пока вы там uh, сообразите Я уже тут А мы, ребят, ждем еще одной волны Почему нельзя построить арсенал uh, Так, штаб, арсенал, друзья, можно построить Интересно, он поместится в нашем вот этом вот uh, месте Или же нет, я не знаю Но пока что, похоже, не получается разместить его здесь Не хватает места, ребят, совсем чуть-чуть Тогда мы его вынесем немножко вот сюда, за пределы вот сюда или вот сюда. Давайте попробуем здесь постро построим арсенал. Мне, ребятки, нужен арсенал, чтобы пополнять боезапас. Так, ну что ж, обороняйте штаб. У нас снова, ребят, нападение. Я не знаю, как мы сейчас будем обороняться, но здесь, мне кажется, у меня очень хорошая оборонительная позиция. Потому что у меня здесь целых три вышки будут контролировать этот периметр. И мы точно не дадим врагу пройти. Так, ближняя пушка готова. И дальняя пушка у меня готова тоже. Да, дальняя пушка, это у меня ракетомет. Но, наверное, я включу огнемет. Давайте, ребят, максимально ближняя оборона сейчас у нас будет. Ах ты ж, ё-моё, Вы видите, вы видите, какая жара. Это просто, друзья, жара здесь сейчас происходит у нас. Вы смотрите, какая здесь жара. Просто, ребят, жары. <laughs> лучше я не видел. И, кстати, все твари бегут на мой меха костюм. Работаем, работаем. Ни в коем случае нельзя отступать. Так, где-то поджигаем и поджигаем, поджигаем. Вот так вот. Горите, горите пободрее. Горите, пободрее немножечко. Ой-ой-ой-ой-ой. Как же их здесь много, а! Как же здесь много этих тварей. Но наш мех и костюм ребят, справляется с ними. Небо затягивает тучами, кажется, будет дождь. Так, не понял. Эшли, я настоятельно рекомендую тебе построить арсенал. Он позволит создавать новое оружие и улучшения, а также а, по производить полевые ремонтные работы и другие полезные предметы. Ну что ж, арсенал уже построен. Осталось только его подключить. Так, секундочку, что происходит? Регенерация. Это я понял. Так, строительство арсенала завершено, теперь мы можем создавать новые предметы. Но мне нужно подключить его, я так понимаю. Да, также там будут автоматически производиться боеприпасы для моих орудий. Так. идет дождь, производительность солнечных батарей снизится до, конч... до окончания. Внимательно. Вижу, ста... Вижу, стая враждебных тварей, она движется к базе. Так, я тоже тебя понял, братишка. Давайте построим все-таки вот здесь вот распределитель. Нам нужно использовать потенциал арсенала и зарядить свои оружия. Так. К нам движется, ребята К нам движется снова армия тварей У нас мало времени Нужно построить как можно больше оборонительных башен Так, где? Где? Где? Смотрите, ребят, на нас движется стая С той стороны Арсенал у нас не защищен Надо бы, ребятки, его защитить хоть как-нибудь Здесь, наверное, нам потребуется какая-нибудь дверь, да? Так, продаем, продаем Продаем Это все дело продаем Так, наверное, я, ребят, зря сейчас это делаю Давайте построим еще несколько башен где-нибудь вот здесь, например Так, секундочку, выходим Вот сюда давайте поставим Оборонительную башню, это раз Так, вот эти вот все здания мы продаем Так, отлично Так, вернитесь на базу и приготовьтесь к мощной атаке 4 минуты у нас, ребят, до атаки а, Я думаю, что сейчас нужно нам укрепиться как следует 4 минутки, ребятки, в ожидании И здесь еще одну башенку мы также сейчас построим, да У нас здесь будет все укреплено, укреплено по максимуму Так, так, так, строим, строим Сейчас построим так, здесь развернем. Здесь у нас уже идет камень. Тут уже не пройти. Здесь мы также удлиняем немножечко стеночку. Вот до сюда. И вот так вот. А нападение у нас, ребят, будет с запада и с юга. В основном. Поэтому лучше всего, конечно же, чтобы были пушки здесь. Так, вот это надо продать. Да, ребят, готовимся к мощной атаке врага. Здесь мы поставим ворота. Over. Дождь прекратился. Замечательно. Так, дождик прекратился. Хорошо. Хорошо. Наверное, нам потребуется еще какая-нибудь какая электростанция. Так, ворота строятся, ребят. Не нужно забывать о стеночках. Стеночки нам пригодятся. Так, чтобы у нас заработали вот эти башенки и арсенал, мы все-таки должны поставить здесь вот этот вот распределитель энергии. Так, так, так, энергии не хватает Также давайте попробуем построить мы Карбониевую станцию Вот здесь вот на месторождении карбония нашего, да Отлично, вторая станция пошла Так, хорошо Арсенальчик у нас, видите, у нас на арсенал не хватает энергии Можно также построить ветряк который будет прямиком рядом располагаться с нашим, с нашим арсеналом. Да, вот здесь пускай будет ветряк у нас. Практически, ребят, строю все от балды. Враждебная станция приближается к нашей базе. Эта атака будет мощнее всех предыдущих. Так, мне нужно срочно, ребят, укрепиться, пополнить свой арсенал. Да, ребят, смотрите, все мои пушки заряжены. А время еще есть, мистер Рикс. Можем окружить базу стенами в несколько рядов и построить больше оборонительных башен. А еще у тебя есть бур. Мы можем добыть больше ресурсов, если наши заводы не справляются. Так, принято-понято. Мне нужно... Капитан Новок, мы не единственный кандидат на миссию на Галатея 37. Если не улучшите боевые показатели прыжка, вам не видать. Эта миссия слишком ресурсоемкая, чтобы отправить в него ученого, которого просто сожрут голодные твари. Так, ладно, вы там про меня не болтайте. Я сейчас построю по-быстренькому что-нибудь еще нормальное. Солнечные батареи. Так, я вижу солнечные батареи. Так, yes, так, так, это что такое? Непонятно. Так, так, так, тут у нас что, ребят, есть? А, и хаб, ребят, срочно нужно построить. Давайте вот здесь его и построим. Ветер ускоряется и начинается, и начинает наносить что-то там. Что он начинает наносить, не понял. А, вернитесь на базу и приготовьтесь к мощной атаке. Так, так, так, у нас, ребят, ресурсы есть. Мы строим и чтобы у нас было больше дополнительных ячеек. Так, хорошо, 12. Скорость ветра необычно высокая. Так, так, так, секундочку, что, что происходит, ребят? Похоже, погодные условия против нас. Погодные условия против нас сейчас. И мы ждем, ребят, мощной атаки. Я настроил свои оружия на максимальное отражение атаки. Пускай это будет бластер. Нет, пускай это будет оружие ближнего боя. И не ракеты мед, а огнемет. Так, в несколько рядов мне предлагали поставить стену. Особенно вот здесь на юге. Давайте так и сделаем, иначе наши башенки подвергнутся мощной атаке. Так, где у нас стеночка? Вот она, ребят, стеночка двойная. А, так, у нас здесь есть ворота. Так, давайте построим вот отсюда начиная ребят. Вот отсюда будем начинать строить дополнительную стеночку. Так, так, так, так. Так, так, так, так, так, так, так. Пошла жара. Защищаем наши башни. Так, здесь у нас ворота. Ворота я, естественно, оставлю. Можно, кстати, попробовать сделать двойные ворота. Да, по максимуму, ребят, укрепляемся. атака говорят, будет очень мощной. Я сделаю так, как мне советуют мои, значит, а, наставники. Так, вот здесь у меня тоже есть ворота. Не стоит их ни в коем случае закрывать. Так, здесь остановимся. И вот здесь вот. Продолжим, да. Двойная стеночка, по крайней мере, на юге точно будет. Так. Продолжаем укреплять, укреплять. Мы должны пережить эту атаку во что бы то ни стало. Так, так, так, так, так, работаем, работаем. Наш мех просто-напросто вообще не спит. Он работает и он укрепляет нашу базу. Так, надеюсь, здесь не прорвутся. Вот в этом месте. Здесь я все-таки сделаю вот такую двойную стеночку. Вот так вот. Таким вот образом. И здесь тоже, наверное, усилюсь как можно лучше. Все. Ветер стихает. Замечательно, ребят. Двойные стены везде построены. Может быть, двойные ворота тоже получится сделать. Вот сюда вот, например... Так, секундочку, как можно это сделать? Ну, я думаю, если я двойные ворота сделал, они с той стороны могут заходить. Так, приближается стая, 7 секунд, друзья. Внимание, приготовились, это будет самый ключевой момент. Так, откуда же придут они? Откуда же они придут? Сейчас будем смотреть. Мистер Дикс, готовьте пушки. Все, ребят, готов. Готов, откуда будет атака, еще пока не знаю. Ну что, выходим на разведочку. Так, смотрим, откуда будет атака у нас первая башня? Я построил вроде бы много, не знаю, хватит мне этого или нет ой ой пошла жара, ребят, выходим Ох, какие здоровые, а, смотрите на них Какие же они здоровые, пускай возле стеночки прогуляются, а Давайте, ребят, давайте, нах на находи, надвигайся на меня Ой-ой-ой, смотри, что происходит Ох ты ж, ё-моё, давайте, ребят, тут надо срочно поработать огнеметом как следует Так, выходим, ребят, и работа пошла Какая же у них мощная атака у этих типов Придется всех выжигать по максимуму это, ребят, действительно мощная атака, очень мощная. Так секундочку, убиваем вот этих гадов. Смотрите, здесь практически проломились. Ой-ой-ой, убиваем всех. Они слишком большие. Капец жестко. Так ракетница, ракетница, ребят, срочно ракетница или пулемет. Ох, ты какая жара здесь, просто жара, просто неимоверная жара. Вы смотрите, сколько их. Так ракетница, срочно, ребят, ракетница. Поехали, поехали. Ракетница нужна по быстренькому, ребят. Ракетница. Так ближний бой и ракетница. Вот там, ребят, прорываются походу. Смотрите, что творится. А. Это просто невероятная атака. так заряжаем по максимуму пушечку свою. Так, есть такое дело. Блин, похоже прорывает стену. Я в шоке, друзья. Так, с этой стороны. Ой, как много, а. Ой, как много. Нашего меха почти что вынесли, ребят. Нужно срочно отступать. Нужно не дать врагу прорваться. Нужно срочно отступать, ребят. Отступаем, хилимся. Возле арсенала мы вроде можем подхилиться немножко. Щиты восстанавливаются. Так, так, так. Обороняем, обороняем, ребятки, по максимуму. Это очень мощная атака. Очень мощная атака, напоминаю. Так, огнемет заряжен. Пришло время всех выжигать. Так, отлично. Пока что вроде хорошо работаем. Так, отступаем назад. Как же здесь много всего. Так, обороняем штаб, ребят, продолжаем. Так, где еще будет атака? С какой стороны атака? Не понял. Вот там у меня, ребята, брешь в стене. Надо срочно перемещаться туда. С этой стороны у меня брешь. Где-то еще есть враги. Я их не вижу. Кто-то здесь, ребята, бесчинствует нас. Где то где то Покажись. Где же он спрятался? Я не вижу его. Ага! О, ничего себе! Мой арсенал практически вынесли. Вы что творите? Вы чего творите, монстры, блин? Все. Я так понимаю, из-за этого одного типа у нас вся... Миссия просто-напросто завершилась Эшли, мы отбили первую атаку Скорее, ремонтируй все, можешь дальше Можешь дальше, будет больше Да, ребят, вот такая вот у нас игрушечка Интересная Очень много у нас будет атак И очень много придется отбиваться здесь Эта атака была намного сильнее Не знаю, сколько мы еще продержимся Дикие животные так себя не ведут вы отправились на чужую планету, кишащую неизвестными формами жи жизни. Но думайте, не думайте, что можете предсказать, какие опасности вас там поджидают. Ваша главная цель выжить, если кто то хочет вас убить. Неважно, разумное оно или нет, адаптируйтесь или погибнете. Да, ребят, на самом деле, не так-то уж и просто. Внимание, новые враги при приближаются к базе. Уже здесь все горячее. Нужно усилиться, прежде чем а, вторая волна обрушится на наши стены. Покажем им. Так, ребят. Ну что ж, продолжение обязательно будет в следующей серии, если, конечно же, мы наберем на эту серию хотя бы 500 просмотров и 50 лайков. И тогда, братишка Scratch, запилит совершенно новое продолжение этой легендарной и интересной игрушечки под названием Rift Breaker. Напоминаю, что на данный момент она в Стиме бесплатная, и любой желающий из вас, скачав ее, сможет в нее поиграть и понаслаждаться великолепием этой замечательной новой стратежечки. Но от меня игра получает 8 из 10 возможных баллов как стратежечка, да, очень интересный здесь геймплей, очень интересная красочная игра графика, и как вы видели, очень интересные баталии с огромным количеством монстров, при этом, а, даже я смотрю, ничего не лагало, даже на моем слабом а, ПК. Ну а что зритель, ты думаешь по поводу этой игрушечки? Напиши пожалуйста свой комментарий, вот там вот внизу под а, нашим видосиком, я непременно прочитаю и тебе отвечу. Ну что ж, играйте только в самые крутые топовые игры, всем приятного геймплея! Ну а если ты досмотрел до конца и правильно написал вопрос, предложение и слов, что я размещал в этом видео, то поздравляю тебя, и возможно